Семейный коттеджный поселок, закрытый, здесь можно жить, здесь можно отдыхать, здесь можно сдавать в аренду. Фасад дома, скажи, пожалуйста, из чего будет у нас фасад наших домов? Дорогущий технологичный фасад, это фиброцементные панели Кемью. Потому что аналоги в городе Сочи, в самом городе Сочи, стоят раза в два, а то и три дороже. Лично твое мнение? Ну Блин. прям лично твое. Вот честно скажу, да. хотел бы я бы здесь жить. Первый это инвестор, да, то есть который покупает, продает, и конечно это, смотри, корова пошла. Друзья, приветствую, меня зовут Илья Шамшин, и вы снова на канале Сочи ЮДВ. Друзья, и сейчас я оказался прям на масштабной стройке, это коттеджный поселок Ривер Клаб. Ривер Клаб, это у нас якорная щель, это закрытый коттеджный поселок, который строится, да, у вот нас сейчас стройки, есть один дом более-менее готовый, ну фасады, фасады готовые. Друзья, напоминаю, что Ривер Клаб в прошлом году занял первое место по России по концепции коттеджного поселка. Друзья, это якорная щель, это где-то 30, наверное, 30 километров от Сочи. Это приватная территория, у нас рядом речка есть. Минимальный вход, минимальный вход сейчас 19 миллионов. Но дело не в этом. Друзья, Ривер Клаб это прям качество, это прям вот прям... Кайвася. Друзья, до моря здесь буквально минут 5 на машине, но ну, может быть максимум 7. Это, знаете, это прям какой-то такой семейный коттеджный поселок, закрытый. Здесь можно жить, здесь можно отдыхать, здесь можно сдавать в аренду. Здесь будут два бассейна, здесь будет территория для детей, да, что немаловажно, здесь будут рестораны, детские кафе, все-все-все, здесь будет на территории комплекса. Друзья, мы всегда рассматривали River Club как инвестицию, да, потому что здесь хорошо растет цена, аналогов у этого коттеджного поселка особо нет в городе Сочи. Давайте посмотрим, давайте посмотрим то, что, что сейчас здесь происходит, на каком этапе стройки, стройка а, и посмотрим, посмотрим дом, который уже более-менее готов. То, что касается ценного образования в этом а, коттеджном поселке, поверьте на слово, цена здесь просто подарок, потому что аналоги в городе Сочи, в самом городе Сочи, стоят раза в два, а то и три дороже. Смотрите, а, основная часть у нас это дуплексы, дуплекс, то есть этот дом делится на а, две семьи. А общая площадь здесь порядка 200 метров, ну плюс-минус 200 метров. И еще эксплуатируемая кровли, да, что очень важно. Вы же все любите эксплуатируемую кровлю. Каждый дуплекс по 220 квадратных метров. В совокупности весь дом 400 квадратных метров. Это те поселки, где проходят у нас ипотеки. Здесь своя закрытая придомовая территория. Здесь будет максимально все, что нужно для жизни. Если вы хотите переехать в тихое, спокойное место, проживать, наслаждаться, зная, что вы поставили машину возле своего дома, и не переживать ни за что, и дышать постоянно чистым, вкусным, насыщенным воздухом, насыщенным кислородом, вам однозначно только в River Club. А, знаете, чтобы... Была самая максимально достоверная информация. Я предлагаю, давайте заглянем сейчас в отдел продаж. Это представитель застройщика и расспросим у него максимально всю всю всю информацию пусть он нам разложит по полочкам от и до что это за комплекс и с чем его едят Итак, друзья наш комплекс river club я предлагаю давайте мы сейчас зайдем в отдел продаж и у михаила у нашего полностью максимально все спросим и расспросим михаил добрый день нежданно негаданно мы к вам зашли Будь добр, расскажи нам, пожалуйста, приветствую, расскажи нам за весь этот коттеджный поселок, что же это за коттедж? О, давай вот здесь, на фоне, так скажем, вот этого интересного, красивого рендера. Давай, наверное, тогда с этого начнем. Давай с этого. Да, значит, а здесь 44 дома на двух хозяев. То есть мы их делаем дуплексами, потому что это позволяет нам иметь две площади. Если человек хочет весь дом целиком, это 404 квадратных метра общих площади. Если это много, то тогда этот дом делится на двух хозяев. Это половинка одного собственника и точно такая же зеркальная у второго собственника. Здесь два полноценных этажа. На третьем этаже такая же теплая надстройка, эксплуатируемая кровля по всему периметру, на которой можно сделать все, что угодно. И бассейн-каркасник поставить, и мангальную зону организовать, и поставить деревья в кадушках, мебель. Сбоку дома два парковочных места из брусчатки, и сзади дома теневая терраса, если наоборот прячемся от солнца. По инфраструктуре это полноценный коттеджный комплекс, такой какой он должен быть. Как раз здесь фишка, что все в едином стиле и плюс куча инфраструктуры. Здесь 5,5 гектар территории. С этой стороны его окружает лес, с этой стороны его окружает река. То есть здесь 4 очереди домов. Они в разном этапе строительства. В первом уже можно зайти на отделку и ремонт. Вторая это возведенные коробки. Вот все дома занимают 2 гектара, и 3,5 гектара идет на инфраструктуру. По инфраструктуре в конце и начале каждой очереди будут места общего пользования с зелеными зонами и беседками, где можно посидеть и отдохнуть. На протяжении всей, всего комплекса пойдет 450 метров брусчатая набережная, она будет подсвеченная, с лавочками. С зелеными зонами, также где можно посидеть, отдохнуть. У каждого собственника по два парковочных места. Помимо этого, большое количество гостевых парковочных карманов. Если к цифрам, то дополнительно 52 парковочных места. В зоне инфраструктуры здесь два огромных бассейна. Большой бассейн 20 метров на 10. То есть это без 5 метров полноценный спортивный бассейн, где тренируются пловцы. Детский 10 метров на 5. Вокруг бассейна беседки, шезлонги, локация, в которой в этой спа-зоне отдыхаешь с комфортом. Река, которая опоясывает коттеджный поселок, очень маловодная, но она как раз вот несет декоративный характер. Вот мы ее задействуем, сделаем здесь заводь, чтобы человек мог попариться в баньке, прыгнуть в горную речку. В общем, кто хочет этой природности, он может это сделать, кто по старинке, тот пользуется бассейнами. Вот это огромное здание, это развлекательный комплекс. В его наполнение входит батутный центр для детей, ресторан взрослый, детское кафе, спа-центр, современный наполненный с хамамом, бассейнчиком и как раз баня на дровах, о которой мы говорили ранее. Также площадка универсальная футбол, баскетбол, большой теннис. Трибуны к этой площадке, сверху площадка спортивная с турниками и тренажерами и сбоку детская площадка с различными домиками, качельками, трубами. В общем, все для того, чтобы занять детей. А у меня такой вопрос, пока ты сразу же говорил, а скажи, пожалуйста, что это за диплом такой у вас? Поселок Года, посмотрите, ребят, написано. А, вот данный комплекс занял первое место по всей России в номинации концепт-проект регионального поселка в конкурсе Поселок Года. 21 мы его взяли да. давай рассмотрим вот придомовую территорию так скажем всю территорию что у вас на сегодняшний день как стройка проходит Пойдемте тогда. напоминаю друзья что это полноценный коттеджный поселок потому что на сочи стоит 2 3 дома это уже коттеджный поселок нет здесь <как> порядка 40 домов они а, делятся на дуплексы да то есть на две семьи а, и 5 коттеджей отдельно стоящих и кстати тоже можно купить друзья аналогов у river club нет к сожалению это действительно достойный коттеджный поселок здесь тихо спокойно у нас так знаете вот здесь просто такой пятачок да то есть на котором ставит а, коттеджный поселок то есть вот видите сзади меня зелень а... Там дальше ничего не будет. У нас а, на въезде в комплекс речка. И там, естественно, будет набережная. Это не может не радовать. Друзья, собственно, для кого этот коттеджный поселок? Кто будет покупать? Первый, кто будет покупать, это инвестор. Шансов нет. А, покупаешь, держишь, ждешь, пока все вводится в эксплуатацию. А, когда комплекс запускается, все будет готово, продаешь. Ну, проще она и быть не может. И вторая категория покупателей, это те, кто... А, любят приватность, те, кто хочет подальше от суеты, от лишних глаз уехать, да, и пожить или поотдыхать на своей приватной территории с семьей приоритете с семьей. Мы находимся между первой и второй очередями. Здесь идет 6 шестиметровая дорога, потом с каждой стороны будет метровый тротуар из брусчатки. Вот это первая очередь, то есть два ряда домов, их готовность максимальная. Здесь можно выбрать дом, в который уже сейчас можно зайти на отделку и ремонт. Он с фасадом, с оконными конструкциями. Вот это вторая очередь. Здесь возведены, то есть проведены монолитные работы. Установлены уличные межкомнатные перегородки. Ее сдача это следующее лето. За ней идет третья очередь, где мы отливаем сейчас как раз монолитные работы. Четвертая. И на этом заканчиваются все дома. И мы уже переходим на благоустройство инфраструктуры. А фасад дома, скажи, пожалуйста, из чего будет у нас фасад наших домов? Вот это домик. дорогущий технологичный фасад, это фиброцементные панели Кемью, мы завезли их сразу на всю стройку из Японии, прям контейнерами. Они в трех цветовых гаммах, то есть белый под мрамор, коричневый под дерево и черный под натуральный камень. Но в отличие от натуральных материалов, тот же самый дагестанский камень или штукатурка от влажной сочинской среды и постоянного потока солнца выгорает и выцветает. Вот мы приняли решение использовать эти панели, потому что производитель дает 50 лет гарантию на цвет и на прочность. Э, у них слой фотокерамики, вот простым языком, это как будто бы стеклом покрыли фиброцемент, и это не позволяет бактериям и грязи попадать в поры самого материала. Благодаря этому собственник будет десятки лет смотреть на то на те оттенки, которые он приобрел, когда покупал этот дом. Абсолютно здесь все панорамные окна. А, любой из них можно использовать как выход, то есть выйти из кухни-гостиной, либо из центрального входа, либо на отмостку выйти вдоль дома, на террасу точно так же. Это алюминиевый профиль алютех. Uh, у него жесткость лучшая, теплоемкость, в отличие от пластика, так вообще несравнимо. Стеклопакеты с 30% зеркальным напылением. Вообще постройки здесь на каждом этапе используются только лучшие материалы. И бетон B25, в общем все. А давайте посмотрим, как Ваня записывает интервью у представителя-застройщика, Михаила. Давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. визуально на территории, где будет находиться у нас батутный центр и где будет находиться у нас бассейн. Вот я бы для этого поднялся на эксплуатируемую кровлю, потому что участок 5,5 гектар, он огромный, он идет в ту сторону. Мы находимся в самом его начале, а как раз вся инфраструктура будет находиться вот в конце. Ну тогда ты заинтриговал. Давай поднимемся, да, посмотрим. Давай. Теперь давайте посмотрим все по рендерам. А, вот они бассейны красивые, нарядные. Вот такие у нас дома будут. Ну, собственно, вы уже видели. Вот там домик стоит. Один подготавливается. Так, что у нас тут дальше? Вот, собственно, домики. Фасады. Кстати, по фасадам. Вот так они выглядят, так скажем, в разрезе. Вот так вот фасады выглядят. Вот. А это у нас полы такие. Видно. А давайте дальше. Что у нас тут еще есть? Тут еще есть это кстати кровли экспортируем. то есть вот так вот можно все, все здесь организовать это а, рендеры по ремонту да то есть можно сделать в таком стиле ну как бы это уже а, каждый сам делает как считает нужным но можно застройщика сделать уже готовое решение вот мы находимся на первом этаже то есть здесь центральный вход на первом этаже у нас санузел и плюс душевая кабина либо ванна то что захочет собственник поставить здесь у нас гардеробная и постирочная она идет туда до конца потом поворачивает налево и здесь пять с половиной квадратов кухня гостиная она с двумя световыми точками и это панорамные раздвижные конструкции с этой стороны Спальня, она с выходом на террасу, то есть на террасе мы укладываем все в брусчаткой, здесь можно поставить мебель, можно организовать мангальную зону, со всех сторон будут стоять заборы из ламелей, чтобы соседи друг друга не видели. Поднимаемся на второй этаж, лестницу мы делаем монолитную, в три пролета, чтобы был плавный ход ноги, плюс монолитная лестница не гремит, не скрипит, это комфортная мы поднимаемся на второй этаж. Здесь пространство, где можно поставить какую-то мебель, диванчик, столик, читать возле панорамного окошка, какие-то шкафы. Санузел на втором этаже. Опять же, либо душевая кабина, либо ванна сюда становится. Здесь спальня аналогичная той, что на первом этаже, только с балконом. И большая спальня с угловым огромным балконом. На него можно выйти... Как через эту дверь, так и через раздвижное окно в большой спальне. На балконе керамогранит на полу. И ограждение сделаем из двухслойного каленого безрамочного остекления. Поднимаемся на третий этаж. Здесь на, на третий этаж точно такая же в три пролета лестница монолитная. На третьем этаже э, помещение в 9 квадратных метров, остекленное, теплое. Изначально это единое пространство, где можно организовать либо кабинет, либо сделать летнюю кухню. Вот мы здесь делаем шоу-рум и поделили его на три э, секции. В первой будет в третий туалет. Здесь будет дополнительная гардеробная и здесь будет небольшая раковина и столешница, чтобы замариновать мясо, порезать огурцы, потому что мы понимаем, что основное время собственники будут проводить на эксплуатируемой кровле. Эксплуатируемая кровля с двух зон, то есть вот это побольше. Здесь можно поставить какую-то мебель, можно поставить здесь лежаки. Можно вынести сюда бассейн каркасный, можно поставить здесь деревья в кадушках, в общем, все, что пожелает собственник, здесь можно реализовать. И здесь вторая зона, она очень подходит под мангальную, потому что отделена от основной вот этой надстройкой, и даже если кто-то жарит здесь мясо, дым не идет на соседнюю. Мы специально разработали пирог эксплуатируемой кровли, Здесь идет монолитная плита из b 25 бетона, которая с легкостью выдерживает более 10 тонн. Здесь дальше идет бетонная стяжка, гидроизоляционное э, обмазочное полотно, потом идет два слоя рулонной гидроизоляции. После этого два 5-сантиметровых утеплителя пеноплекса, бетонная стяжка и керамогранит как финальный слой. Все это позволяет организовать даже мангальную зону здесь. Не переживать, что что-то загорится или поплавится. Самое приятное это эксплуатируемая кровли, Друзья, ну что может быть приятнее? Это когда ты выходишь своей семьей утром или вечером. Садитесь за стол, пьете кофе, ну с кайфом. Посмотрите, вот сколько места. Там еще место. Вот, пожалуйста. Это как однушка в Сочи. Вот здесь будет каленое стекло. Будет да. отгораживать а, дуплекс, да, то есть от а, другой семьи, так скажем. Друзья, и смотрите, собственно, перед нами весь коттеджный поселок. Стройка идет, стройка идет полным ходом. У нас здесь дома, у нас там дома, вот дома, еще дома. Здесь все а, Там в конце, а, где начинается лесополоса, там будет развлекательный центр. Там будет а, два бассейна, в общем, вся, а, все развлечения будут там. И потихонечку а, дома строятся в ту сторону. Итак, друзья, так как вы уже поняли, что это за коттеджный поселок, что это за комплекс, как он построен, из каких материалов, полностью пирог каждого дома, что я вам могу сказать здесь за видовые характеристики? И еще раз напомню. Проходят ипотеки. Цена входа от 19,5 миллионов рублей. Полная сдача. 24-й год, второй квартал. Грубо говоря, еще полтора года полностью до сдачи этого мега крутого комплекса, который занял первое место. Давайте я вам покажу, где мы сможем с вами погулять, покататься на квадроциклах, на мотоциклах эндуро или просто сходить в лес за грибами. Итак, мы находимся, да, вот это у нас якорная щель. Там у нас будет батутный центр Там у нас будет бассейн находиться Вот это вся эта площадь Это все будет еще максимально застраиваться Рассмотрим правую часть территории Вот такие у нас видовые характеристики Именно на озеленение В сторону гор, в сторону леса Там самшитовая роща находится Можно всегда будет из комплекса выйти Пойти погулять по грибы Или покататься, как я уже сказал, на своем квадроцикле Который будет у вас стоять Под вашим, грубо говоря, домом Дома полностью видовые дома отличные где-то у нас ведутся уже утеплители где-то у нас фасадная часть где-то у нас уже закрывается остеклением поэтому если у вас есть еще какие-то вопросы всегда пишите звоните нам мы дадим вам самые лучшие условия самые выгодные лояльные отсрочки рассрочки скидки как говорится ну что Вань, финалочка что ставим, чтобы было красиво Да. Ну, ты сейчас куда-нибудь или нет, или как всегда. Давай. Три-два раз. Давай, поехали. Ребят, это самый лучший коттеджный поселок, который получил... Один из самых лучших. Номинацию Лучший коттеджный поселок года. Да, есть такое. Лично твое мнение. Ну, прям лично твое. Вот честно скажу, хотел бы я бы здесь жить. Да, хотел. Тихо, спокойно, закрытая территория. Батутный центр есть для детей. Есть отдых есть, бассейн есть, своя локация парковочные зоны, что немаловажно. У каждого, он же из дуплексов, да? да У каждого дуплекса два парковочных места. У средней статистической семьи всегда две-три машины. Поэтому вопросов с машиной нет. Да, друзья, ну, однозначно все-таки конечный потребитель в этом комплексе это э, семья, и причем не маленькая семья. И, наверное, она уже взрослая, когда уже и, там, и дети, и внуки, все-все-все все на отдых приезжают и вместе с семьей кайфуют. Но, наверное, все-таки это конечный потребитель. Mm -hmm. Первый это инвестор, да, то есть, который покупает, продает. И, конечно, это Смотри, корова пошла. И вы должны <с не <с забывать, что у вас всегда здесь будет статусное соседство. Вы заехали на территорию, да, у вас закрытая своя охраняемая территория, где не будет у вас разношерстный. Кто-то приехал, уехал. Это здесь будет свой элитный такой, скажем, коттеджный поселок, район, дом, я не знаю, город, внутри города, как его правильно назвать. Ну давай так, у нас сейчас минимальный вход, это от 19 миллионов от застройщика. Ну да, грубо говоря, 19 миллионов рублей, цена входа 19 там с копеечкой, с хвостиком небольшим, где этот хвостик можно всегда там Крыжить будет ровно 19, как ну, говорится. Обращайтесь к нам. В случае да. ДВ, мы дадим самые лояльные максимальные условия. Все, друзья, с вами Сочи ДВ. Всем пока. Все, подписывайтесь, ставьте лайки.